Не забудь проверить снаряжение и подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться? Допробовал. Не вышло. Он плату женщинами принимает. Артем. Мы Артём, вот собираемся, а я все думаю про бедняк, которых на том корабле полуразобранном бандиты держали. Представляешь? Не помог бы ты, они бы там так и сидели сейчас. Какой же ты у меня молодец все-таки. Пыль это чертова. Скорее бы отсюда свалить. Ну, Артем, что скажешь про нападавших? Как по мне, они явно не ожидали сопротивления. Ну, сами виноваты. Привет, герой! Привет, Артём! Ну, теперь дела на лад пойдут. Вода есть, прорвёмся. Вы из Дамиром молодцы. светлое будущее. Скоро выдвигаемся. Всё, что горит, тащите к паровозу. ДТшник, доложить, как закончить. Я в руку. Есть. Артём, берегите себя на задании, мы вам многим обязаны. слушать! Барон Чоупер! Да! Чем-то во втором резерве! Собраться на выске!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 Пойдем, проведем тебя. Не отставал. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он, люди, неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался.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 Значит так, я приподниму, а ты пролезай. Да скорее тяжело, Отлично. До встречи наверху. Ешь, кем жок, мля. Никто не ходил. Дураки жок. Мы стоял, стоял. Каждый день стоял. Тольцы жок. Да. Лучше охоту ходил. Дуракул до Рабство брал. Куда уходил? Он был здесь, я знал. Куда теперь уходил? Неувестно. Работать весь день Потом другой стал воин Сражаться за священный пламя Я хороший Second, score. Hunt! Противника показал. Ты как, взял? Отлично. Зря я, значит, волновался. Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Тач полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди, вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне. Нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне. Иначе прольется море крови. И совершенно зря. сейчас надо. Гюль, куда ты? Открыть ворота! Я и пусти гостя! Искать план. Смотри, идет. Поднимайся! Тебя никто не тронет, то, если сам, конечно, не нарвешься. Не нравится мне это, но вариантов нет. Если не уедем, все мы. Ты не ляжем в раны или босса. Удачи, я. Артем. Если что пойдет И не так, пройду, в общем, чем смогу, помогу. Сюда давай, мля. Разбери, тери, Муж, ты качал на того обойди. Соседатель. Сразу чистым двигай наверх. Нигде они работа. не работают. Женщины ну, даже. Барон, наверное, на самом веру. В этом, видно, как его, пентхаус вон. Не, ну, ты, бля, давай, темнее, Они а не я, пока не подбалил тут все. Гадань, их Ты меня я, я релый, Хлебало, завалил, мля! Учить буду! Мерзов, пошли, не, учить. не, ну чё ты там копаешь? Матча. Давай Матча. уже сюда иди! Хозяйскую воду крысла, суга. Надо бы я спросить... Прости, улыб, рза. Менкин. Ты собака! А Почему а ну, ну, хозяин хуже не догонял, когда я там Вода Сучей для людей... Вода для хозяина! Поняла! Эй, а. ты мне! Ты мне не Сюда давай! На... Ну, давай бля, смотри, я не говорю, что с ралер пожалуйста! пожалуйста. Бугру пятки лизать. По а Ребят, Ребят. Сюда, э, э что так меланно? Эй, красавчик, издалека приехал. Ну, Это ты к бугру? Ну давай чист заваливай. И не дупли тут бугор ждать не любят. делаешь наш мир жесток я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка без которого нет надежды на что-то лучшее нет самой жизни.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 Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горюче. И все будут жить долго и счастливо. Ну что? Пор... что за тобой? Крыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? За дурака меня держите? Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Кюль, первая! Убить их! Артём, приготовился! Нужно прикончить этот собак! Приготовился! Нужно прикончить этот собак! Вот тебе и жалкий человек! Именно благодаря этой вере мы можем защитить их, направить их и дать им в пустыне. Но ты, Кюр, ты смущаешь моих родителей? Они видят в тебе некий символ. Вокруг тебя им мерещится этакая аура запретности, бунтарства. Аура никому не нужных проблем. Твоя смерть сможет ее развеять! Почему замолчала? а? Артем, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебе открыть. Держись! But <sharp> I'm <inhale> Ничего себе! Вот значит о каком плане Юль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Дверь поддается. Артем, давай поднажмм! На месте, занимаю потом. Хотела создать новый мир. Не выйдет. Здесь держу. Займись бароном. Всегда выживает сильнейший. Артем, убери голову.